потом ведая, ветер весенний рифмует слова и рисует картины. Звук затаился в кронах зеленых деревьев Мирным шелестом дивным огненный шар Волен скитаться по небу вечному Сеть причины и блага Воздух, вода и земля а Так безмятежны во взоре огня Чудно, когда созерцаешь истоки звуков А в повседневном шорохе Город мой, каменный остров, гранит хранитель покоя Волнистые равнины С тех пор, когда временем были впечатаны В землю узором валы крепостные Правильный шестиугольник Печать под покровом святой игра нерушимый, где тихий приток Тайны южного бога хранит Мутный Ингул, но великий Проклято корыстью в двери стучалась война и плач матерей усилила на Тред убеждала и вру, портвердили Мол, шансы на мир обнулили И лилили ли масло в огонь Как только театром абсурда Весь глобус укрыли лукавые Всю служат мамоне И лютые сплетни пустили Мол, зло, абсолютное зло Победило, мол, так суетились Что не убедили в огонь Гоние ящик, Пандоры скали, трусили каштаны, и тратили силы зря. Внутренний голос к Богу узывал. Во всем повседневном Мы не успевая, скорее всего Остаемся людьми Что вместе с рассветом Нам тихо явились Музыка ветра В кронах зеленых деревьев Веда шепотом Дивным огненный круг солнечным нимбом На небе вечном Жизни причина Благо воздух, вода и земля Что дружно играют Во взоре Огня и пробуждают Миру истоков Звуками в шорохах Этого города